Всем привет, вы на канале как заработать в интернете и сегодня я вам хочу рассказать очень-очень интересные новости от компании Аврора, а кто досмотрит видео до самого конца, Тут сможет принять участие в розыгрыше NFT турбогенератора 55 мини, который стоит вот на данный момент 55 AVR. И не в прокачанной версии он сможет добывать вам 10 AVR в месяц. А это где-то около 10 долларов. И данный генератор стоит где-то около 40 долларов. Все зависит от курса монеты AVR. Также данную монету в скором будущем залистят на CoinMarketCap. Также я думаю, что будет листинг на другие биржи. Кто там пишет, что это там скам, развод. Ну, друзья... Я здесь вообще предпосылки к скаму вообще не вижу. Данный проект отработает еще этот год и будет работать в следующем году. Кому он интересен, все полезные ссылки вот у меня на сайте. Здесь вот веб-версия сайта, основной сайт, marketplace. Вот мой пригласительный код, потому что иногда у меня спрашивают, где взять код активации. Вот он, друзья, вот код активации. Также вы здесь можете найти промокод на бесплатный тест. На 3 дня можно взять любой генератор и протестировать данную компанию. Промокод вот нужно вводить вот в последнее поле. Итак, давайте перейдем к новостям вот в Телеграме. Вот SEO представитель, давайте сейчас включу. Это одна из самых главных новостей для развития компании «Аврора». Кстати, а по поводу листинга на бирже, нам а, нужно больше комьюнити, и листинг нам сделают бесплатно. Комьюнити а, что нужно? Нужно больше холдеров, ребят. Холдеров на, ну, на метамасках, на Smart Chain. Вообще, по идее, об этом должен был выходить пост. Я не знаю, за носами не смотрел. Должен был выйти пост на эту тему. Скорее всего, выйдет сегодня. Вот. У меня к вам ко всем убедительная просьба. Вот, а Там будет еще розыгрыш проходить среди холдеров. Хотя бы просто по одному токену. То есть, к примеру, если ты выводишь и все продаешь на BUSD, оставь один токен, и все, и ты уже являешься холдером получается. Вот. В общем, друзья, компания, кто просто, даже если вы не хотите участвовать в данном проекте покупать NFT-генератор. Вы можете перейти в вот, адрес токена взять, либо же на сайте взять, перейти в вот, график монеты, вот обмен монеты, просто купить себе одну монетку, чтобы она у вас сохранилась на кошельке Metamask. Как установить кошелек Metamask тоже вот здесь все есть. Также эта информация есть, вот, вы можете перейти в чат, кто... Не разбирается вас за руку туда протянут либо же пишите мне в личку я вам помогу пройти регистрацию также рекомендую вам вступать в вот эту вот группу aurora играя зарабатывая здесь каждую неделю каждый месяц проходят розыгрыши. вы можете просто бесплатно выиграть nft генератор вот Закинули 1 доллар, купили монетку AVR. одна монета стоит там 0,73 цента, 0,75. Купили одну монету и вы в дальнейшем будете участвовать в розыгрыше NFT генератора между холдерами. Также вот в основной группе Аврора создали вот полный список главных ссылок и, и ресурсов. Здесь их аж 19 ссылок, здесь вот есть русскоязычные чаты потом обучающий портал англоязычный вот телеграм канал есть англоязычный чат то есть сюда заходят англоязычные лидеры все кто участвует в проекте видим вот 115 участников здесь никто не крутит людей не накручивает здесь все живые люди так сказать переходят узнают обзоров на ютубе уже много англоязычных Турецких блогеров, также испанских блогеров, вот есть испанский чат, здесь вот 85 человек, здесь люди с Испании подключаются, ну в общем, я думаю, что здесь скоро будет весь мир э, работать и зарабатывать в компании Аврора. В общем, вот здесь все полезные ссылки, также давайте в этом видео мы пробежимся по презентации немножко. И я выведу монеты АВР и проведем конкурс NFT-генератора. Есть вот у них вот DAO голосования. Они иногда запускают. Каждый участник, кто имеет любой NFT-генератор, он может голосовать вот таких вот DAO. Либо же предложить что-то там свое на голосование. Там все легко и просто. Приходите на сайт. На сайте есть вот все ссылки, переходите здесь и ознакомляйтесь. Вот, наша цель создать целую метавселенную со всей экономикой и добычей криптовалюты. Также они добывают криптовалюту биткоин, делают они майнинг отопления, есть у них оборудование, все вырученные деньги за все вырученные деньги они покупают себе асики, майнят биткоины где-то там, все это вы можете узнать все в чате, также вы можете здесь перепродавать генераторы, оплатить только износ NFT генератора, вот 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, вот если вы три месяца пользуетесь генератором, вам нужно там будет оплатить 10%, процентов, вы можете его перепродать. Если вы хотите вывести генератор, вам нужно произвести оплату за его износ. Вот здесь все расписано, показано. Также есть вот прокачка генератора. Между прокачанными генераторами также есть розыгрыш. Тот, прокачать генератор до 15 уровня, тот принимает участие в розыгрыше iPhone. Ну, вот вчера был розыгрыш, разыгрывали iPhone, Apple Watch, часы, там 10 AVR и 110 генератор. Очень крутая компания, всем рекомендую присоединиться. Вот 110 генератора выпущено. первый выпуск был 10 тысяч штук, второй выпуск 33 500. Больше выпускать не будут. Также вот э, все детали вот есть, здесь, вот, здесь показано, сколько нужно, чтобы прокачать. Кажется, около 3 месяцев нужно, чтобы вот это вот все прокачать. Если вы прокачаете самый маленький генератор Вы уже будете участвовать в розыгрыше айфона Есть вот 550 генератор Это у меня такой Выпущено вот 2000 штук Общее количество 10 тысяч штук И вот детали для прокачки Вот сколько они стоят Все это можно прокачивать За, за счет добычи Вот вы купили генератор К примеру, 550 он вам добывает AVR, вы просто их не выводите, а прокачиваете свой генератор. И кто прокачает еще до 15 уровня, он будет еще также получать не только монеты AVR и участвовать в розыгрыше, а будет еще зарабатывать биткоины. Вот друзья презентация, вы ее откройте, сами пролистаете, почитайте. Здесь полностью вся вся информация о данной компании, о данном проекте здесь есть. И это только начало развития данного проекта. Вот, поверьте мне, вот это вот именно тот проект, в который я вам рекомендую зайти, пока еще не поздно, и зарабатываю здесь деньги на полном пассиве. Так, друзья, давайте сейчас выведем деньги. Видим вот на моем торговом балансе 16 монеток. Сейчас я зайду в свой аккаунт. Продемонстрирую вам в очередной раз, что деньги платятся здесь инстантом нажимаем виздров вводим сумму которую мы хотим вывести и нажимаем еще раз виздров открывается окно метамаска нам нужно заплатить небольшую комиссию так вывод средств успешный открываем кошелечек проверяем и вот они 16 монет AVR у меня уже на кошельке метамаска таким образом я смогу принять участие в розыгрыше NFT генератора а теперь, друзья, для всех, кто досмотрел видео до самого конца, объявляю розыгрыш турбогенератора, вот, мини на 55 АВР он стоит. Для этого вам нужно под этим видео, которое вы сейчас смотрите, написать абсолютно любой комментарий, также поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал, Аврора, Аврора анонсы. В общем, друзья, все будет в закрепленном комментарии, все условия для розыгрыша. Кто хочет поучаствовать, выполните все условия. И во вторник я все выложу победителя в своем телеграм-канале. Победитель после выигрыша пишет мне в личку. Я проверяю и выдаю ему NFT-генератор. И он будет зарабатывать 10 долларов в месяц на пассиве без вложений. На этом, друзья, у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю большого заработка в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.